Там -там. Якорь моется там у Насти. Там-тан-там-там. -там -там -там. Скажите нам что-нибудь доброе и светлое. Старший матрос. Очень старший матрос. Замерзло. Зима близко. У -у -у -у. А вот якорь. Чист будет прекрасен. Джакузи скорее. Какая-то у него медленная джакузи. Сейчас как дропанем, второй парус поставим вместо Настики. В усть дальнем синем море Бригантина поднимает паруса Сирену слышите? Это прямо сейчас вот там над пляжем Стоит вертолет, включил сирену Видимо, акулья тревога Где-то здесь ходит акула Ай, как прикольно Это патруль Смотрит акул Да, у него работа капитана Уже полтора года рыбу не ловили. А, тут вот она. а меня капитан опять выгоняет. А вы говорите, снимайте рыбу на лоуле". Как тут снимать? Вы не поверите, я завязала узел линчи, чтобы рыбу повесить за хвост. Вот такая сегодня кровавое утро у нас. Жалко. Короче, рыба только позавтракала вот этой маленькой штуковиной. А мы ее поймали. Маленькая штуковина померла напрасно. На этой пессимистической ноте мы покажем вам рассвет для оптимизма. Ура! Добыча! Это моя добыча! Сейчас Настя несет самогонку. Будем рыбу поить. Вот она. Ты только просто так ее не расходы она же трофейная. Капельку совсем маленькую. Капелюшечку. расходуется на яхте. А, крышка у где-то осталась. Вот она. Ну, в общем, вот она. Рыба счастливая. Засыпает. Сейчас я принесла Андрею штуку, которая называется экстрактер. И он выковыривает крючок из пасти у рыбы. Пасть зубастая. Да, я боюсь схватить. Рыба тунцовая. Андрей боится, что она его ужалит. Поймали около западного берега Австралии методом троллинга троллинг он называется да. так что троллинг ребята это не только Возьми. в сети писать всякую гадость это еще Внизу и рыбу воду, ловить вот, вот вы спрашиваете рыбалки нет а кто будет это все делать и снимать одновременно удочки носить самогонки вставляем, вставляем. вот такая у нас есть бандура для того чтобы удочка стояла такая рыбка, ловистая оказалась. Вон она, тынс. Вот здесь вот привязывается у нас страховочной веревочкой. Удочка обычно. Вот сюда вот. Ну и, собственно, закидывается. Сейчас мы уже, наверное, закидывать не будем, потому что мы столько рыбы, наверное, не съедим. Надо одну закончить. Ну и мы продолжаем путь по географической бухте в сторону мыса натуралистов и великого мыса Леуин. Держим курс. Что-то ей мало было водки, да? бедное. Опьянение как-то быстро прошло у бедной рыбки. Ну и, собственно, вот. Сейчас Андрей ее повесит вверх ногами. Зачем ты ее вверх ногами вешаешь? Чтобы кровь потекала. Чтобы кровь стекла. Ножик даем Андрею. Не знаю, снимать ли процесс убиения бедной рыбы. а? Не надо. Вот на этой веревке набирать воду в море и смывать всякие ошметки от рыбы с палубы. Вот сейчас мы этим займемся. Отдаем ведро к Эпу. Сам будешь воду уже наливать? Я будешь наливать. А кто будет снимать? Пушкин. Пушкин будет снимать, короче. Ну, в общем, сейчас я этим ведром пущусь за палубу и наберу в воду. Вы этого пока не увидите. Вот ведро, короче, нулито. Сейчас капитан будет мыть руки. мы а вот продолжаем двигаться в берег. 280, 270. нет, 280, курс нормально. 280, 270. 277. Примерно вот таким образом все это происходит. Все время на левом борту у нас обрабатывается рыба. Специальный рыбный борт. Сейчас тазик принести тебе? Не, рано чуть-чуть, пусть стекает, потом Сейчас пару поставим, поедем. А, пару, зато. Да. Мы же Геную убрали, для того, чтобы вытащить рыбу. Начинает удочка вот это трещать, мы срочно скидываем Геную, для того, чтобы скорость лодки уменьшить, иначе рыбе вырвет пасть и все, и останемся да. без рыбы. А, Сейчас снова плавится. будем ставить Геную. Нет, я тебе типа подам вот эту бутылку с пресной водой все-таки. Рыбка помыта пресной водой, чтобы крючки подольше не ржавели. И вот сюда вот принципе леска натянута. у нас за уроками поэтому кто кроме нас может сделать гена вот, стоит зарифленная ветерок такой бодро посвящен мы идем близко к берегу осталось 7 миль гадочки ну мы прям бодренько так парусим сколько там у нас ветра 17 18 18 узлов в морду ветра бы винт полный это значит, что Крининг, но поскольку ветер с берега, волны нет. И это просто кайф. Это самый лучший бейдевинг в моей жизни. Чего техника дошла, я балдею. Миску давай. Хорошо, спасибо. Учеба, рыбалка, спасибо. туризм. Все в одном. Пошла за миской, а только меня уволят. Посмотрите еще на красоту, мама. Ух, вот это Все. мы даем. У нас сегодня очень плодотворный переход. У Юнги перемена в любимой географической школе. Какой сейчас будет урок? Экология. А был? А, английский. Андрюха разделывает рыбу. Вон он уже. У нас там стейки появились. Мы, между тем, идем под парусом. Вот так красиво в географической бухте. А Настя по машинам делает уроки там. Вот, ученица наша прекрасная. В общем, очень плодотворный день, чего и вам желаем, дорогие наши друзья. тут снимать красоту, когда надо пару собирать. А сейчас на меня уже начнут рычать все. А -а -а -а. Иду. Подчиняюсь грубой силе. Подчиняюсь грубой силе. Вот этой, которая тут рвет парусадную левой. Якорь готов? Да. Отлично. Получается растопить? Ладно у нас. и стопник главный. Зачем растапливаешь угли-то? А, чтобы жарить маршмеллоу. Маршмеллоу, рыбу. <сin> <сin> вот так у нас относится в семье к рыбе. Сейчас будем гриль делать. Мы рыбку поймали в переходе. Смотрите, какая тут красотища. Солнце жалко уже подсело, то ли за тучу, то ли за закат. А на камбузе у нас варится ухо. Вот здесь уже я ее выключил, А вот здесь будут стейки с луком, соевым соусом. Замачиваю. И скоро их будем грилить. Вот такой у нас сегодня улов. Снимай давай просто, мы кушаем. Тут Последствия рыбалки. Рыба. О нет, рыба! О да. Очень вкусно. М -м -м. Вот они так пытаются меня переманить в свою... Но свою не получится. Сито -сито. Не получится. Новый, Дождик. Рыбаки ловят рыбу, соответственно. Видимо, клюет в три удочки такие радостные. Все затянуло тучами. Тю -тю -тю -тю. Полетел. Полетела кули патруль. Там яхта, яхтенная школа тренируется, отрабатывают повороты, постановку на муринг и так далее. Только что прошел дождь, все мокрое, вон туда он ускакал. Надеюсь, мы его не догоним уже. А мы идем по географической бухте. Куда мы идем, капитан? Сначала Иглбэй, потом Бункербэй. Бункероваться сегодня будем? Игловаться. На моторик да? Да. Погода встречный штиль. Поэтому мы наторим. Ладка делает уроки внизу. Вот она. Какой хороший ученик у нас попался. Какой примерный прямо человек. Учится. В каком классе человек учится? Почти в пятом. Четырех на самом деле же. Почти в пятом. Июника нету И после каниквы это У нас грустная Настя стоит. Сейчас будет выкладывать грустный якорь. Я грустно фотографирую. Ты там у меня сидишь. Идем к нам. Там знаешь какая красотища. Я сплю. А? Я сплю. Ты спишь? У нас спит Лада в домике. А мы встаем на якорь вот в такой красотище. А вот на этот пляж мы с друзьями Дашей, Коля и их детьми. Приезжали купаться в самый разгар лета, в середине января. Была жара, жара. миксера. Ровненькое. Благодаря такому миксеру все работает? Да. Класс. Что это будет? Это будут машины. Ну что облочка? Да, наверное, облако. Солнце было не там, вообще такие. с ночи мы вышли. так вот, да, вот тот самый знаменитый маяк мыса-натуралист, который должен быть виден хоть чуть-чуть вот -чуть этой темной точкой. Его свет виден на 60 миль в море. И он очень важный, стратегический маяк последние 150 лет. 120 может. Подписывайтесь на наш канал